Ну, Наконец-то добьем Форда Ford Mustang. Я его уже весь сделал Осталась только дверь На двери у нас есть Я тут несколько кратерочков капал Сейчас рукой нащупаю Вот раз Как-то на лампу так показать Раз Вот два И где-то тут еще один дело. А, вот сверху. И вот три. Что нам нужно будет для работы? А, вру, вот еще один. Четыре. Вот тут. Что нам нужно будет для работы? Брусочек Ковакс. Здесь 800, здесь 1200 наждак. Покажу несколькими вариантами. Заменить этот брусочек можно, э на ну, что-нибудь прямоугольной идеальной формы. Это, как правило, берут там, стеклопластик какой-то, кусочки доминошки, отламывают они идеально ровные. На них кладем обычный наждак для мокрой работы. Можно взять там, начать с 600, 800, 1200, 1500, 2000, то есть по такой градации. Каким путем пойду я? я, допустим, две штучки сделаю без шпатлевки, две штучки или там одну покажу со шпатлевкой. А качество на выходе одинаковое, просто со шпатлевкой можно более, что ли, свободно себя чувствовать, понимать, что ты делаешь. Это однокомпонентная шпатлевка Sikens. Неважно, какая это будет, Sikens или навол, еще какая-то. Прямо вот смело нашпатлевываем. Тут и шпатлевым тут прямо по, по потеку есть пока тут будет сохнуть шпатлевка ей надо минут 10 чтобы подсохнуть мы сейчас займемся те штучки сделаем также кроме брусочка мне понадобится полторушка и две тут две с чем-то это все колок на ждаки две пятьсот. Но могу ошибаться. Находим ее. Берем 800 и кладем прямо вот в центр брусочка. И не спеша, видите, начинает центр запиливаться. Да, края тоже царапаются. Но начинает запиливаться центр. Не давим. Просто стараемся стереть чисто капельку которая у нас тут выступает сбоку царапается это нормальное явление есть специальные пластины для того чтобы типа сбоку не царапалось но их в наличии попробую достань и все равно без них потом еще доделаю то есть их надо убирать и все равно сбоку царапать есть 800 и до конца не дотираю то есть я оставляю себе место для того чтобы перейти на мелкий наждак это 1200 уже и вот 1200 я фактически дотираю есть теперь переходим 1500 вроде я не знаю, честно, могу ошибаться по градации. У ковыкса у них там такое сложное разделение. У них по цветам идет вообще разделение. То есть, грубо говоря, первый, второй номер, третий и зеленый это четвертый. Все. Мне для полировки больше ничего не надо. По градациям реально могу, могу путать их. Есть. И теперь зелененьким добиваем. Все, от этой капельки нету ни малейшего следа. Это видно на лампу. Через матовую. матовый проход этот. Лампа ровная. То есть ведем по лампе. Все хорошо. Шпатлевка еще сохнет. Здесь уже капельку эту одну убрали. Давайте соринку крупную подберем. Периодически наждак надо обтирать, чтобы на нем ничего не налипало. Есть. И вот тут еще одна капушка. На ребрах надо осторожнее быть, чтобы не пробиться. готова теперь, теперь с этими с этими чуть понеудобнее нам нужна вода потому что <смех> шпатлевка забивает потому что шпатлевка забивает э, наждак поэтому тут надо работать с водичкой смысл тот же шпатлевка нам показывает когда мы уже вытерли Таринку или потек. Это по принципу потеки так раньше убирали. Пока не было катеров. Это в принципе способ очень хороший. Не спеша четко видно, где мы работаем. Одно но, что это чуть-чуть дольше и грязнее. Все, в принципе я оставляю себе под 1200 теперь дотереться. Дольше в каком плане? Не перетирать дольше, а что подождать, пока оно высохнет. Потом вот это надо, допустим, чтобы увидеть, что мы делаем. Протереть, подсушить. Ну, тут капушка небольшая, прям совсем небольшая, поэтому она вытерлась очень быстро. Ну, способ, вполне себе имеющий право на жизнь, работающий. Дальше добью на сухую. есть все есть да, шагренька конечно немного пострадает но мы ее еще сейчас подразобьем я всю дверь буду проходить сейчас на машинке трезаком объясню почему сальвент посадил в себя лак причем так, серьезно посадил Потому что я крашу обычно этим же грунтом, водой и этим же лаком. И вот такой сморжопы у меня нет на лаке. То есть это именно сольвент. Вот я выбил трезачком. Да, это все быстренько, простенько, но это лишний этап работы. Но мне деваться некуда. То есть я поправил шагрень, а тут она некрасивая, ну, затянутая, прямо видно. Ну, <смех> грузь беда, ничего страшного. Как бы доделаем и исправим, но лишняя работа мне это добавила. То же самое, восемьсота. Подтираем. Я фактически не надавлю. Есть. Так, ну из такого что. Закапывали, мы все поубирали. Прокапывали точнее. Сейчас поищем крупные старинки какие-либо. Но их тут почти не было. Ну вот что-то мне не нравится. Вот тут на переливе лампы видно. Крупный ссор весь чувствуется на руку всегда. То, что чувствуем на руку, трезак не уберет. Никогда. Он его только залижет. То, что на руку мы не чувствуем, мы их еле-еле видим. Этот резачок лизнет, и это потом в шагрень все запилится. Трезак трехтычный, ый водичка, вот водичка хорошо смачиваем обмываем наждак обмываем с поверхности главное чтобы все было чисто никаких песков ни в коем случае не на улице это делать потому что малейшая песчинка и будет зацарапана вся поверхность Всё. Перебил я самое основное То есть плоскости матовые Даже крыло чуть зацепило не, не беда, не трагедия Чем мы будем работать? Взяла себе новые машинки Картек Это копии флекса Что визуально, что по начинке Машинки не дешевые Но дешевле чем флекс Процентов где-то так на процентов на 30 дешевле чем флекс. это ротор точнее эксцентрик 15 миллиметров ход это ротор эксцентрик классный работы 125 подошла но вот ротор блин мне прямо зашел вот прям прям кайф сейчас буду работать в некоторых местах ротором коэди эксцентриком тема конечно ну, прям сама машинка классно Эксцентрик удобно. С 125 кругом работать быстрее получается, чем с 150 -м. По пастам. На этой машине испробованы разные пасты. Фактически все, что у меня есть. И реально это лидирует. То есть, Картек 3000 показал себя лучше всего. Вот в этой работе. Кох 901 не взлетает. Автомэджик ps 1 неплохо. Но это лучше, именно в этой ситуации. И поехали. Посмотрим результат. Это первый проход, первый номер. На этом цвете вообще больше ничего не видно. Понятно, что надо еще пройти вторым номером, позабирать пасту, дать больше глянца. Но за один проход паста убирает все. Красиво. Сейчас пройду по плоскостям и покажу, как работает ротор. В изгибах ну, реально ротор прямо классно По плоскости я, в принципе, закончил все. Но вот тут вот эксцентриком ну, неудобно выбирать, то есть неудобно вырабатывать. Ротор. Мне очень нравится, как он. Прям понравилось, как он работает. Первая скорость. И тишина такая, что работает без наушников это первая скорость он не садится он на ней чётенько выпиливает красиво! Это мех длинный, рупес. Не буду сейчас ослеплять, это рупесовский мех. Тоже классно работает. Мне понравилось. Вот это, наверное, первый случай, когда мне понравился, как работает ротор. Все. все закончили дверь шагрень ровненький блестящий то есть не сухой трезак ее подзагладил сделал красивой да чуть посидели пополировали ну, как есть по машинкам, мое мнение, ротор я вообще прям вот, работаю и кайфую. Эксцентрик, ну просто эксцентрик. Не греется. Вот, плюс ему не греется. А так, эксцентрик это эксцентрик. Ротор шикарный. По точечкам. Где-то тут. Где-то тут была точка Тут И где-то вот тут То есть тут от нее даже Места-то не видно Еще грень, кстати, осталась Хорошо Тут их вообще будет Фактически невозможно найти эти точечки То есть к чему я это видео завершение, точнее, это видео, что что бы ни случилось по красочной камере, потеки бывают, кратерочки бывают, мусор, то есть всякая хрень случается. Ну, расстраиваться, отчаиваться как бы не стоит. Есть куча вариаций, чтобы выйти из этих положений, так или иначе это ручная работа и наши. Наши нюансы мелкие, которые могут нести коррективы в идеальную покраску, нужно просто знать, как исправлять. Всем удачи, всем пока.